На, 90, на 92 поставил да лицом на 92 Сейчас да ну, да окей три миномета да ну как с 92 их не машину снял есть да есть да не, не понял даже снял, до... водителя снял запад эрит эрит эрит на ту сторону быстренько на ту сторону Бар, посмотри, если на 59 хорошее место, на 59, можно там поставить. На, ц... на центральной точке или на верхнем мосту ты имеешь в виду? Я ч ⁇ -то не вижу, чтобы кто-то ехал со мной на верхний мост. Мы едем на 55. Мы как всегда, в общем, просрали все, блядь. DVD. Бар, как там на 59? Нормальное место? Ну как сказать? Ну поле. посмотри, смотри, куда DVD Потому едет. Это очень ненормально. DVD, нормально. DVD не, едет. Если там кем есть где спрятаться. Кем. Ну DVD вот нет, посмотри, вот Джека, вот посмотри, где он сейчас едет. DVD, ты ж слышишь? Идите-ка лучше на 59-ку. На 59 ребят, едем, миномет. Понял. А вс, DVD все опять всегда запорол. Танске. хорошо хорошо а это дивиди у нас охуенный есть командир это его тип. дивиди ну блять Разъебать его нахуй. Слышишь, уже едут тут. Ребят, вы палите. Наш. по направлению на 92 миномета. Танкисты. Интервал гост, метров. Э, Пьер, там танк. Он едет на вас там кисты, по железке едет на вас. Хорошо. Эрик, а, пройдись к мосту, посмотри, есть ли там пехота. Хорошо. Твоя задача за мостом поставить мины. У а меня одна только мины. Ну, да. Так, на, 90, на 92 поставил. Да, лицом на 92, Сейчас да? Подтвердим. да. Окей, три миномета, да? Ну как, с 92. До... Ихню машину не снял. Есть, да, есть, да. Не, не понял. 92, водители снял, юга... водители снял. Запад будем. Эрик, Эрик, Эрик, Эрик, на ту сторону, эрик. быстренько, на ту сторону. На восток, Запад на восток. Веду, знаю, И поставь да. там мину. Да. Да. Ладно, давайте уже садитесь за минометы. Встань, встань у, тр... у среднего миномета, парк. Я mm -hmm. вопределю центр позиции. Встал. Что с машиной делать, сытый? А, оставь ее пока. Не трогай. Просто контроль, чтобы туда никто не подошел ешь поставить готово минометом танк возвращается бы ебаный насос так, говорит, я уезжаю давай останься дядь. Координаты от тебя будут, да? Да. Тебе бежит! Водители! Окей, okay, окей. Okay. Гуамер 263, прицел 13-20. Осколочными. Шаг минус 5. 4 мина 1. Меня убил, этот вышел водитель. Так, еще раз пожалуйста. Помер двести семь, Прицел тринадцать, сорок шаг минус пять, четыре мина огонь, окончил, окончил. Ребята, ребята, все, вот... У нас слева. война, слева. у нас война. Нас расстреляли, минами расстреляли. А он ставит, да нет, да нет, да нет, Они уже эти... Алана. Резнутся на town вставайте, вставайте на таунскве, пробуйте их убить. Сами минометы пока стоят, и машинка пока стоит. Вижу пехоту противника. В кустах шарится. На минометах выкапывают. Был зафиксирован один педрюф Кам.. на мне Рохес, Рохес, сзади тебя заходит, сзади тебя Понял Мы разменялись, но там еще был один Пока не могу не подтвердить неопроверенность mm -hmm. По снаряжению на логистов не похоже, похоже небольшой отряд У а меня гранату кинул друзья. Смотрите внимательнее кусты Возьмите кто-нибудь один из логистов э, этот. Кто-нибудь из логистов возьмите, а пожалуйста, на мотив мотива, медика. Трупа. Медик необходим. с миру медика. Борлекс, они в кустах, на моем трупе. Танкиста на верхнем мосту танка нету. Черчилль взорванная мини ну Что, вам удалось отбиться по от них? Нет. Под танкисты подъехи Мне сюда, сюда, сюда, сюда, сейчас сюда, сюда, я закрою сюда, сейчас закрою этот. Этот. буду там сюда, сюда, сюда, Давайте убирать миномет уходим на болото. Взрывайте миномет и уходим на болото. Уводите машину, если нацела. Понял? Кто же вы, уходите в город. Сейчас нарестнимся. Переходите через город к минометной позиции. Бла-бла, давай я встаю, значит беру машину. И везу на 0,8. На 0,8 да? скидываешь там припас. И мне ее. Если Ладно. нет, там время будет писаться сколько еще. Что, что? Что? Что? А, мост не заминирован, ежами закрыт. Да, Черчилль тут был взорван. Да, ежами закрыт. 2, Смотрите, как. пока не надо 08, надо вот сюда еще метку кину, там препасы скину. Слушай, ну, уже даже... поздно на 08 все разгружено уже. С 08 они не достанут до моста. и куда поставил точку, там и было сгружено. Эрик, ты сгрузил уже или нет? Да, сгружаюсь. На 14 Есть? давайте поставим. Едь номер. пополняйся и едь на потомки когда это долго будет, я быстрее это сделаю. Ей уже... загружайся. загружайся полностью. Потом на таун пол едет. А, просрали взрывайте минометы из с... на 08 на 08 Это... на, на бла дальше? обратно на точку пополняется элик выгрузи и иди сюда ко мне поможешь копать нужно Заходи сюда. Бери лопату, выкапывай. Минометный расчет прибыл. Отлично, ставьте. Как только появляется, прекращай копать. И лицо -то правильно? Да, направление. Даже на таун хол. Берите. Сюда, а примерно. что появляется? Я ставлю, и выкопаете. Идёшь. Друга копать, он сейчас оставит. Баралекс, как поставишь миномета встань у центрального. Встал у центрального. И так, наложусь. Так, второй проверь. Смотри там, по... на... мне сейчас тут вот правый где-то был. Нашел, нашел, нашел. Нашел, все отлично. Ну я с помощью лопаты наш. Баралекс готов, спасибо. Угу. К минометам. Ребята. Сейчас, сейчас еще копаем секунду. Это вроде готово. Третий готов. Хорошо. Или все выкапывай, там ты вы уешь. Да, хорошо. Элик, как выкопаешь все, поднимайся на второй этаж. Сейчас я буду ставить, ты будешь копать. машинку от отогнали бы подальше, ребят у нас она не там Бар. Да, Бар. она за камышами окей, окей, okay, okay, ладно, если она спрятана, то окей okay. сейчас -то я посмотрю, чтобы она точно спрятана была а, у меня даже немного тяжело сейчас ее просто. Чуть -чуть... там вообще в камышах тяжело что-либо увидеть ну, отлично! Таунспир да. да, ну они специально отходят на Таунхолл, потому что там удобнее обороняться. Меток пока нет. Цель указания. Хорошо быть артиллеристом на войне, да? Блин, мы вообще не работаем. Это неправильно. Всё, убегаем, убегаем или все оставляй, Она уже работает в машинке уехали садись в эту ближнюю яхту в дальнюю в хорошо на базу да? уезжаем на базу пока ждем пока ждем Любим, можем там сквер отработать не надо не надо ждем И вот себе... демаскировать раньше время 4 пойдем занял Бомер 168, прицел 10.55, шаг минус 5, 5 мин. Огонь! Если ты в центр заезжаешь, то в центр сбрасываешь Хорошо Сколько мин? 5 Ничего. угломер 168 прицел 10 35 шаг минус 5 на точке черчилль угломер 150 угломер 158 прицел 10 25 шаг минус 5 4 мин огонь эрик суда не едь я понял куда везти Значит, это была не мина это значит тамгламер 159 15 прицел 10 сорок 10 сорок шаг минус 5 4 на огонь угломер 160 160 прицел 1030 шаг минус пять четыре мина огонь. точная метка танка стоит под домом танкисты палит, палит в железку не переезжайте он ее палит это Хелга. Хелка Стрельба. точная метка он командирует я могу, конечно, его вспомнить оттуда. Или вы его будете, но он вас услышит. Бурит-то, по-моему, сейчас на танке вроде собирается перед не переезжаем Не, не, я Пару. стою, что, жду жду. Вамер 174, прицел 1345, шаг руках, минус 5. Треми на огонь. Сейчас он, блин. Прицел повтори. 13.45, шаг минус 5. — Понял. — Любой Выбил им стрелка. стрелка. — Давайте сюда, сюда. он, без он без стрелка. — Закончил. — Угломер 178, прицел 1325, шаг минус 5. четыре мины огонь. — Он даже, он в одиночку катался. — Повтори, пожалуйста. 178, 1325 1325 13, 25, шаг минус 5. давай, давай, тяну да. Он Четыре А, без ничего, стоит просто. Да на мне, посмотри, я на ней стою, вот я бегаю рядом. Он стоит так, вообще как? без экипажа. А куда ты стреляешь, ебать его, сука, Тимур, блять, нахуй, иди сюда, уничтожай этот ебаный... Сука, блядь, меня или ты хаттинец, или ты убил, блядь. Сука, блядь, ну вот вы слепые, блядь, на карту, нахуй. Лабла, погоди, сейчас попробую, смотрите mm, тебе. Ждём новых, только надо. <кх> <кх> Будьте аккуратны, сейчас Эрик меня бежит поднимать. Ер, передай своим. стоит yeah, не потому yeah, что, там что там, сука там, там, драчуны бля вон кто тебя снял базука обычно. Базук? базу? Базу? да вон он я его снял он бежал к нашему танку все уходим, все, уходим. Блядь, он, блядь он поехал у них может ралли где-то там? Он уезжает, он уезжает без, без, без, наводчика. без наводчика, он уезжает без наводчика, он сдает назад. Угломер 162, прицел 1060, плюс-минус 5, 5 мин огонь. Черчилль передо мной, метку поставим, Угломер актуальная. Смотрю. Актуальная метка, О, снизу понятно. Черчилль. Угол, угол, какой еще раз угол? Алло, ну 162. Прицел. 1060 плюс минус 10, 5 мин, огонь. на точку Я спрятался за бугорком, но наш танк разъебали. Стрельба окончилась. Бор, блядь, есть, блядь. И он да продолжил я... движение. Черчилль. Mm -hmm. Ты на него смотришь, да? Да, я на него смотрю возле дома, где наш горит, он продолжает двигаться. <как> Это по дороге. Слушай, замер, заглушил двигатель. Минаметы, ноги. А, У тебя полная машина жметь? Да. Давай, подъезжай. Попытаемся его пушкой ебать. А он логистику. Номер 166, прицел 1290, плюс-минус 10, пять мин, огонь. 155. ставить 156. прицел 1040 плюс-минус 5 3 мин Вылетел вылетела огонь. игра принимай командование на воде поехали В... вперед на точку Сколько примерно будешь? Они Топай. просто узнали, кто координирует артиллерию так, Загружаются Ты же слышишь, командный чат-бар? Ну, да, я слышу Отлично. Я его слишком хорошо слышу ага. Наверно, пока не вызывали. Это ну, смотри, с метки есть там, жирные. Я в игре. Все, ждем. За правильную сторону-то. За немцев На таунхол просит.. А номер 156 156 прицел 1135 1135 плюс-минус 10 5 мин огонь затем повтор еще 5 мин на нас на Кинули на последнюю электро отст... отстраивай все, что там. Да, что лечусь? Две наши машины ликвидировали. Стрельба окончил. А, ну кстати, тогда понятно. По своим, поехали что там на 108, я не слышал, Цель. Угольмер 144. Прицел 1060. Плюс-минус 5. 5 мин огонь. 144. 1060. Плюс-минус 5. 5 мин. А мне Черчилль выезжает. С юга. Все, он уже на точке. Ламер Прицел 0930. Плюс-минус 5. Три мина огонь. 137 прицел 1030 три ми на огонь мужики тут черчил на юге черчилль нас, обна... нас обнаружили и убили по ходу всех Да. Ну мы долго стреляли, это ожидаемо. Мы долго стояли там. Где поднимаемся? 9 тикетов осталось, 8. Не надо нигде подниматься, вообще не гевапайтесь. Чер Черчилль уже на той точке, уже стоит прямо там. С юга заехал. Четверку расстрелял. 7 тикетов. Ну в принципе. Хуже уже не важно. А это у меня, это только у меня баг 0000. Типа, а это у меня баг, да, такой.